Всем привет! Вы на канале MB Fitness и с вами я, Болт Наталья. Сегодня мы займемся с вами силовой тренировкой, направленной на верхнюю часть корпуса. То есть мы прорабатываем мышцы рук, груди, спины. Для чего нам понадобятся гантели? У меня сегодня по 4 килограмма большие и 2 килограмма, которые чуть меньше. Вначале разминка. Итак, начинаем Выполняем круговые движения плечами назад Старайтесь плечи поднимать повыше Стараемся дотянуться до ушей И теперь в обратном направлении Плечами вперед Живот подтянут Дышим, дыхание не задерживаем Делаем глубокий вдох через нос. Потянулись, на выдох расслабились И еще раз, вдох, потянулись Разводим руки в стороны, ладони кверху Назад, вдох, вперед, выдох Раскрываем грудную клетку, вдох, выдох Продолжаем еще 4 По три И на 4 вперед Руки сильные, напряженные К себе В одну сторону В другую Лопаткой Тянемся назад Еще Еще Хорошо, сделали глубокий вдох, потянулись, на выдох разводим руки в стороны, вытягиваем руки с плечевых суставов, вдох и наклон выдох, вдох и наклон выдох. Живот втягиваем. пружина восемь, семь и в другую восемь, семь. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабили руки. Для первого упражнения нам понадобятся тяжелые гантели. Ноги на ширине плеч, колени мягкие, живот подтянут. Плечи не поднимаем и локтями тянем гантели вверх. На два счета к подбородку, на два опустили. Еще четыре раза. И на три медленно подъем. Раз, два, три. На четыре опустили. И на каждый еще. Восемь. и пружины вверх стоп одну гантель опускаем вторую берем двумя руками именно таким образом, как держу я согнули руки, удерживаем на уровне груди локти направляем вперед на два счета выталкиваем вверх, на два в себе, еще Ладони именно от себя. Еще 4 раза. И на 3 медленно. Раз, два, три. На 4 опустили. И 8 на каждой. Оставили вверху, сгибаем до половины и пружиним вверх. 16 раз. Стоп. На грудь опустили. Берем вторую тяжелую гантель. Легкий присед, легкий наклон. На два счета. Тянем к животу. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз, спина прямая, живот подтянут Головой тянем позвоночник вперед, стоим без прогибов поясницы Продолжаем 4 раза Старайтесь лопатки собирать вместе На 3 медленно На каждый за идем оставили И пружина вверх 16 раз Задержали Хорошо. Опускаем. Подъем. Плечи по кругу. Назад. И прорабатываем бицепс. На выдох. К себе. Еще. Восемь. Делим на два счета. Вверх, на два, опустили, на два, вверх, на два, опустили. Дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Еще четыре. И до половины. Восемь. И снова вверх. Восемь. Семь. Хорошо. Опускаем полной амплитудой. К себе. Вверх. К себе. Опустили. К себе. Вверх. К себе. Опустили. Продолжаем. Локти направляем вперед. И еще так же. Легкий присед, хороший наклон, спина параллельно полу, прорабатываем трицепс. На выдох, вверх. Еще восемь. Локоть удерживаем в одной точке. эту же амплитуду делим на 2, вверх, на 2 опустили, на 2 вверх, на 2, опустили на 2, вверх на 2, опустили, на 2 вверх, продолжаем еще 4 раза и 8 на каждой вниз, подъем плечи снова по кругу назад, делаем глубокий вдох вытягиваемся выдох, и еще раз вдох, потянулись на выдох, расслабимся руки за спиной, плечи вперед как будто бы сутулимся, подаем плечи вперед, и прямые руки поднимаем вверх опустили, вторая рука впереди, плечи вперед снова руки вверх Расслабили мышцы рук, правая к себе, прямая левая к себе, сделали вдох, потянулись, на выдох руки за спиной, разворачиваем плечи и поднимаем руки вверх, живот втягиваем в себя, руки перед собой, ладони вперед, пальцы прямые в стороны, толчок назад. Собираем руки в кулак, опускаем пальцы вниз, снова назад. Правую руку положили на плечо, оттолкнули локоть, живот втягиваем. И за голову. Меняем руку, левая на плечо, локоть назад. И за голову. Делали глубокий Вдох.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 ладони именно от себя еще четыре раза like like like и на три медленно раз два, три на 4 пости и 8 на каждый.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 вниз, спина прямая, живот подтянут головой тянем позвоночник вперед стоим без прогиба поясницы продолжаем 4 раза старайтесь лопатки собирать вместе на три медленно На каждый За последним оставили И пружина вверх 16 раз Задержали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 хорошо опускаем гантели на пол снова подъем плечи по кругу назад и снова тянем мышцы рук делаем глубокий вдох вытягиваемся на выдох расслабили руки еще раз вдох потянули вверх на выдох разобьем собираем руки за спиной плечи вперед подаем поднимаем прямые руки вверх опустили вторая рука и снова плечи вперед и прямые руки вверх встряхнули левую прямую к себе Правую прямую к себе. Сделали глубокий вдох. Потянулись. На выдох. Расслабились Снова руки за спиной. Теперь плечи разворачиваем назад, тянем бицепс. Руки перед собой ладони в стороны. толчок. Собрали пальцы в кулак. Опустили большим пальцем вниз. Снова назад. Хорошо. И снова тянем трицепс. Левая рука на плечо. Отталкиваем локоть и вот стягиваем себя. Ладошку отпустили, локоть толкнули за голову. Хорошо. Вторая рука на плече, толкнули назад, отпустили ладонь и локоть за голову. Сделали глубокий глубокий вдох и на выдох расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону. Хорошо. Можете сделать небольшой перерыв, пару глотков воды и переходим к следующим упражнениям. Будем прорабатывать мышцы живота, косые мышцы груди, спины. итак приступаем берем гантели которые полегче ставим ноги на ширине плеч колени мягкие таз чуть вперед живот подтянут ягодицы напряжены живот обязательно втягиваем в себя делаем наклон в сторону тянемся гантелью к одной ноге прям до колена вторую гантель подтягиваем подмышечное падение подъем и то же самое в другую сторону таз удерживаем обязательно на месте и подъем итак поехали Еще так же. И 8 только прав. 8. 7. Смена в другую сторону. Стоп, одну гантель опускаем, ставим ноги как можно шире, легкий присед, таз удерживаем на месте, зажимаем ягодицы, живот в себя, наклон в одну сторону, наклон в другую, 16 раз. В одну сторону. И 8, и другую. Стоп. Хорошо, опускаем гантели, берем тяжелые. Ноги чуть шире, чем на ширине дверь. Легкий перетит наклон. Руки перед грудью. Прорабатываем мышцы спины. Стоп. Берем меньший вес. И пружина. Хорошо. Подъем, плечи по кругу. Назад разводим руки в стороны. На два счета. Убираем локти на два в стороны. Еще четыре. И на каждой Восемь. Именно локти собираем. И по кругу. Восемь. Локти вместе. Семь. Шесть. Продолжаем. на грудь и опустили на подъем плечи по кругу сделали глубокий вдох потянулись на выдох расслабились еще раз вдох живот себя тянемся одной рукой второй живот обязательно растягиваем. одной второй потянулись двумя на выдох отталкиваем руки по диагонали назад живот втягиваем тянем мышцы груди и вниз назад Хорошо, правую к себе и левую к себе. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Собираем ноги вместе. Берем себя скрещенными руками согнутые колени. Округленной спиной тянемся вверх. Хорошо. Вторая рука. И снова округленной спиной вверх. Подъем, плечи по кругу. Назад Сделали глубокий вдох Потянулись вверх Выдох Хорошо И еще только один подход Снова берем гантели Чин. Ноги на ширине плеч Руки вдоль корпуса И все влево Еще так же Живот тягиваем обязательно. И посидим в одну. И в другую сторону. Дно опустили, ноги широко, живот подтянут, и влево. Еще восемь раз, и восемь по одну. и 8 в другую, хорошо, опускаем, берем тяжелые гантели, снова прорабатываем мышцы спины. Берем меньший вес и пружина. Хорошо. Подъем. Плечи по кругу назад. Разводим руки в стороны. На два счета. Собираем локти на два в стороны.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 Хорошо, на сегодня занятие окончено, всем спасибо, кто был со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, и до следующего видео, всем пока!